Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. В сегодняшнем видео мы купим биткоин с карты Альфа Банк. Короткая справка. Альфа Банк учрежден в 1990 году как товарищество с ограниченной ответственностью. Уставной капитал 59 миллиардов рублей. Собственный капитал 7 миллиардов. Активы 51 миллиард. Чистая прибыль за 2019 год 704 миллиона долларов. Число сотрудников банка 27 тысяч человек. Итак, приступим к обмену. Выбираем Альфа-банк, купить биткоин, вставляем почту, кошелек, нажимаем кнопку «Далее». Для использования данного направления обмена требуется верификация карты. Обычно данная процедура занимает не более 5 минут. Сделать это можно двумя способами. Первый способ. Загрузите фото лицевой стороны карты на фоне надписи Покупка криптовалюты на обменном сервисе xhub.io. По сделке номер такой-то. Можно закрыть данные, кроме последних четырех цифр номера карты. Второй способ. Загрузите фото лицевой стороны карты на фоне сделки в чат сделки. Можно закрыть данные карты, кроме последних четырех цифр номера карты. То есть сделаем эти фотографии, загружаем в чат по сделке. С помощью кнопки перекрепить файл и нажимаем кнопку отправить после того как мы прошли верификацию нам пришлют номер карты заходим на почту и тут мы видим информацию по сделке после того как мы